Для того чтобы следовать за Иисусом Христом не нужно изобретать велосипед, нужно всего лишь идти по стопам Иисуса Христа. Иисус он проложил для нас эту тропинку, он, он показал нам путь по которому нам нужно идти, он указал на эту узкую тропиночку, но немногие могут ее найти, немногие могут ее увидеть. Потому что этот широкий путь, по которому идут миллиарды людей, по которому шли неисчислимое количество людей, которые сейчас в аду мучаются, эта дорога она не позволяет увидеть эту узкую тропиночку. Для того, чтобы увидеть эту узкую тропиночку, нужно принять решение жить свято, нужно принять решение следовать за Иисусом Христом в чистоте и святости, отказаться от прелести этого мира. Отказаться от любви к этому миру, от похоти очей, от похоти плоти и от гордости житейской. Тебе нужно от этого отказаться. Только тогда ты увидишь эту узкую дорогу, и ты пойдешь по этой дороге, пойдешь. Этой дорогой шли чата Божьи, этой дорогой шли те люди, которые сейчас в царстве Божьем, они со Христом. Они протоптали для нас эту тропиночку, они шли за Иисусом Христом. И сегодня мы должны идти этой тропиночкой, этой узкой тропой за Иисусом Христом. И для этого не нужно изобретать велосипед, нужно всего лишь следовать по стопам Иисуса Христа, читая Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна и исполняя все то, что Иисус заповедовал нам. Он показал нам путь, Он показал нам этот путь. Для того, чтобы увидеть Его, нужно отказаться от всего, отрешись от всего, возьми свой крест и следуй за Иисусом Христом. Потому что если ты будешь продолжать идти этой широкой дорогой, то ты не сможешь наследовать жизнь вечную. Широкая дорога она ведет в погибель, она ведет прямо в ад. И сегодня люди в аду, они ожидают суда, и они мечтают лишь только об одном, чтобы скорее был суд. Они думают, что может быть на суде изменится их состояние, их положение, может там их Бог помилует но они там навечно, написано, что и смерть и ад будут повержены в озеро огненное, они будут судимы и их имена они не будут найдены в книге жизни и их бросят в озеро огненное, потому что они шли этим широким путем, они жили как этот мир, они жили по похоти плоти, по похоти очей и по гордости житейской, мой милый друг. Для того, чтобы следовать за Иисусом Христом и наследовать жизнь вечную, тебе нужно идти по стопам Иисуса Христа. Смотри как жил Иисус Христос, прочитай это в Евангелии и следуй за Ним, иди по Его стопам, не иди по стопам этого мира, не иди по стопам каких-то других людей, но иди по стопам Иисуса Христа, который показал нам путь и который силен нас с тобой спасти, отрешись от всего, возьми свой крест и следуй за Иисусом Христом. Да благословит вас Господь наш Иисус.